Итак, дорогие друзья, Нукус и Самарканд Карта Инферно, первая карта этой встречи Долгожданные встречи многими а, зрителями и болельщиками Counter-Strike. Нукус начинает в сильной стороне, Самарканд в слабой, то есть в атаке и, ну, и Нукус в обороне соответственно. О составах, наверное, поговорим чуть-чуть позже. Пока что нужно посмотреть, что будут делать самаркандцы. Самаркандцы пытаются занять позиции на ребрах, но получив... Ну, не сказать даже, что получив какой-то отпор, просто пострелялись немножечко и решили отбежать э, назад. И позицию, которую они решили сменить, это, собственно говоря, позиция ковры. Кстати, раунд достаточно интересный. В момент, когда менялась позиция, игроки атаки... Переходили на ковры. В это же время прилетел дымочек. Флешечка на точку Б. И это позволило самаркандцам занять Такие как раз, позиции на точке А под выход. Но, однако, Саматов и Хожин пытаются принять своих соперников. И, в общем-то, получается, худо-бедно. Как-то. Но Саматов делает уже второй минус. Пытается забрать третьего. Но получает по голове. Сайджин забирает Жигернаута. Гальгадот еще один минус. Гальгадот! А, да ладно! Не успевает снять бомбу Саматов! О, боже мой! Галь Гадот просто в это... Эйс! Эйс в пистолетке и ко всему в довесок. Еще и нереально крутой раунд от Самарканцев. Вай-вай-вай! 1-0, дорогие мои друзья. В пользу Самарканда, как вы можете заметить. Ну и составы, да. Галь Гадот, Гайвер, Дакинг Папай, джагернаут и Рон диджей. За команду из Самарканда и Саматов Сайджин, Хожин, Чингисхан и Кинзо за команду из Нукуса. Ну и, собственно говоря, первый пистолетный отстреляли. Отстреляли, честно сказать, конечно, Нукусовцы его так себе. Потому что, ну, если против них один игрок сумел сделать минус 5, то это, конечно, немножечко уменьшает ä, перспективы на победу. Однако Чингисхан! Два минуса по головам сдигла. Жесткий какой Чингисхан. Ты слушай. Ну, Гальгадот, к сожалению, наказывает Чингисхана. Чингисхан на этом заканчивается, собственно говоря. Но не заканчивается перспективы на победу в раунде, потому что два игрока атаки это все-таки меньше, чем три игрока обороны. Конечно, справедливости ради у игроков обороны нет девайсов. Но это. В общем-то, может ничего и не означать на самом деле. Минус от Гальгадота, то есть минус от э, минус по Саяджину сейчас прилетел. Следом Гальгадот обнаруживает Хожина, и Кензо остается последним. А, может быть, наверное, и стоило бы, конечно, понадеяться на Кензо, но если бы он хотя бы девайс раздобыл. С Диглом, такое выиграть будет очень тяжело. Ну, просто технически. Ни хрена себе! Вот это дал! Просто пульку! Просто пульку! Елки-палки! Хаешечка прилетела, один хп всего сняла, но Гайвер справился, и Кензо все-таки погиб. Но, блин, очень близки сейчас были Нукусовцы к тому, чтобы а, выиграть. А... Раунд и сделать счет 1-1. Ну, немножечко не получилось. Ничего не поделаешь. Так, так случается. Так случается. Это КСик. Были близки, но немножечко не хватило. Кстати, Гайвер теперь разжился снайперской винтовкой. И в данный момент играет на контроле а, позиции на банане. Ну, там у нас Кинзо. И вместе с Кинзо Ходжин находится на точке Б. но я не думаю, что на самом деле... А, будет здесь уместно Аркада, скорее стоит стоять Чуть более закрыто Чингисхан в очередной раз без минуса Не остается, забирает рон Ти Джея И Папай, минус в ребрах По Саматову Пытается найти кого-нибудь еще, кого можно было бы застрелить. ну соперники не отдаются за просто так. Та -а Гальгадот! Какой хороший спрейдаун. Даблкил по Чингисхану и Кожану. Ну и снова Кинзо. Снова Кинзо. Но я теперь вообще ничего не буду говорить. Предыдущий хедшот от Кинзо вы видели. <laughs> просто пулька. Одна. Один выстрел, один клик и соперник труп. Вот вам <laughs> почти еще то же самое. Ну... Но все-таки чрезмерно много оппонентов. Ну, чрезмерно. Хотя, если бы была ситуация равная и ситуация была бы один в один, то самарканцы бы проиграли этот раунд, потому что Кензо сделал бы этот самый минус. Уж один фраг Кензо сделал бы. <связывая> Ну а теперь, наконец-то, у Нукусовцев появляются девайсы, и, к сожалению, нет снайперской винтовки в руках Сайджина, очень хотелось бы посмотреть на реализацию девайса именно в его руках, потому что это действительно очень эффектное АВП, очень крутые... Передвижение он с ней, так сказать Проводит по карте Что очень, конечно, радует Но вот сейчас, видимо, ему, по всей видимости, на снайперскую винтовку Пока не хватило, но То ли еще будет, я уверен, снайперская винтовка Появится! Чингисхан! Какие тайминги Замечательные! Дабл Даблкинул По Кингу Папаю И еще кого-то успел забрать, не успел Понять кого, то ли Джигернаута, То ли Гальгадота Саматов уже третий, по-моему, нет вот теперь третий минус оформляет Ну и того, два минуса от Чингисхана 3 от Саматова И счет 3-1 Сразу вот так легко ну кусовцы выигрывают э -э, девайсный раунд Как только у них появляются девайсы Не может не радовать Ну я думаю, ценители красивого КСика оценят ну, с пистолетами, естественно, теперь самарканцы будут играть, и этот раунд будет, конечно, поистине непростым. Да ладно, гальгадот. Но это меня сегодня, конечно, прям решили радовать, удивлять, Ну, такие штуки делать это прям, конечно, грязно, грязно. Забежал с Глака. просто затыкал соперника, Кензо делает даблкил, забирает Джиггернаута и Рон Ти-Джем, но пока что... Больше ответов от самаркандцев не поступило. Что, кстати, не очень понятно на самом-то деле, почему. Вот Гальгадот. Позиция, конечно, хорошая. Ждет, что кто-то забежит, и он заберет этого кого-то в спину. Дожидается и забирает, боже мой. Минус Чингисхан, но тут же минус от Кинзо. Вот она, в чем вся проблема и была. А, Гайвер. Сумеет ли Гайвер выиграть? Ну... Она, мне кажется, конечно, не сумеет 34% в лайфбаре Маловато, маловато Да и нет девайса даже, банально Ну и завершающий фраг Также от Кензо, это, по-моему, 3 Если я не ошибаюсь, минуса но не суть Главное, что, ну, кусовцы выигрывают этот раунд Вот этот момент для них куда более важен Я не думаю, что они там сидят и э, спорят с друг с другом э, Кто же будет какие килы делать Важно в командной игре всегда, чтобы команда выигрывала А уж какими путями э, Значение как такового не имеет И вот она снайперская винтовка у Сайджина, дорогие мои друзья В данный момент реализуется она из арочки вот Отсюда вот но, к сожалению, под э, эту позицию пока никто не спешит открываться Но я хочу просто чисто посмотреть и насладиться этими выстрелами ну увы, пока не удается, да, потому что самарканцы решают разыгрывать немножко э, другую степь И более того, еще и забирают Чингисхана, но Саматов дает размен Джигернаут, правда, уже бегает по зелени Это как раз-таки та самая позиция, которую Саяджин отдал Хорошая флешка. И Сайджин минус Джаггернаут. Оп. Попали в голову Сайджину. Не, не совсем удачную позицию выбирает снайпер. Ну, команды. Здесь фастзум не заходит. И здесь фаззум не заходит. Беда, беда, беда, беда. А, Гальгадот минус Сайджин. Кинзо остается опять один. Постоянно Кинзо остается один. Есть небольшая проблемка у нукусовцев, заключающаяся в том, что перетяжки как-то чуть-чуть не своевременно происходят. То есть Кинзо постоянно не успевает добежать. своевременно не успевает добежать, важно. 4-2, дорогие мои друзья. Ну и, собственно, здесь, конечно, по статистике вы сами все видите. Гальгадот уже пятнашку настрелять успел за 6 раундов. Пока что не все игроки еще, так скажем, проснулись. Гайверы, и Рон Ти Джей только по одному киллу сделали. Хожан тоже один килл сделал. Ну, в общем, только начало матча. Чего уж здесь говорить. Вспомните начало матча Ташкент-Карши-1. Там тоже поначалу было не очень интересно смотреть. Потому что, ну, ребята пока разыгрались. Пока приигрались, так скажем, да. И вот только после этого уже сумели показывать... Ну, бесподобные, я считаю, очень крутые Даст-2 и Inferno. Да, с Трейном немножечко было не так весело, но зато очень было весело на Инферно, где счет был 19-16, да, или 19-17, что-то такое. По-моему, 19-16. Кстати, две снайперские винтовки у Хожина и у Саяджина. Ну, и пока что ни одна из этих снайперских винтовок еще толком не реализовалась. Зато Чингисхан, ну, просто парадокс на парадоксе, ну... С Диглоб играет лучше, чем с автоматом. И это прям объективно. Два минуса от него. Сая Джин. Минус Гальгадот. Ну, точка Б. А, судя по всему, надежно заперта. Гайвер забирает Кензо. Минус отхожена. Ну и здесь снова Чингисхан уже прибегает с автоматом Калашникова. 4-3. Ну, как в чатике изначально перед трансляцией писали, этот матч обещает быть... Более непредсказуемым, чем предыдущим Если в предыдущем матче хотя бы был известен фаворит И этим фаворитом, по сути, являлась команда из города Ташкент То вот Нукус и Самарканд Плюс-минус по скиллу играют одинаково И поэтому в этом матче интрига, ну, по-моему, неизбежна Сайджин, минус со снайперской винтовки Падает Гальгадот, дорогие мои друзья Ой, хаешечка Понятно, ну там Чингисхан просто Включил Самого главного КСера, по всей видимости, в этом клубе И 4-4, дамы и господа, у нас на табло Нукус, надо признать, сумели сравняться с самаркандцами Но давайте не будем забывать факт того, что Нукус сейчас сумели сравняться в сильной стороне да? То есть очевидно, что самарканты играют не совсем удобно для Нукуса и это сопровождается определенными проблемами, да? То есть эти определенные проблемы заключаются в том, что играть под соперника, который атакует вот таким вот образом, как это делают самарканцы, ну, кустцам не очень удобно. По всей видимости, именно это и... Опа, здравствуйте. Минус от Джаггернаута и Гальгадота. И сразу два фрага, на которые не последовало ни одного ответа. Гайвер под точкой Б забирает Кинзо. Еще и не отпускают хожина. Сайджин последний. Ну, здесь, конечно, нужно сейвить снайперскую винтовку. Один в четыре. Это как один в поле, не воин. Здесь абсолютно нет никакого смысла идти на ретейк. Но можно посидеть в библиотеке с целью, так скажем, выбить с кого-то какой-то девайс. И просто вот так. И просто вот так сделать, да. Но не так, конечно, должен был делать сейчас Сайджин. Но чуть-чуть, окей, не повезло с таймингами. Посмотрел не в ту сторону, в которую нужно было посмотреть. Теперь же 5-4 в пользу уже самарканцев. То есть, ребята разбили ничейку. А у Нукуса, кстати, экономическая ситуация не стала хуже. Однако, вы посмотрите, какое решение. Агрессия ну Чингисханду... Кек. Просто кек, дорогие друзья. Не знаю, не знаю, почему так получилось. Но не сумел Чингисхан в упоре с м сделать минус. Оставил 16 хп Гальгадоту, но минуса не сделал. При том, что делает по 2-3 килла с дигла спокойно. Вот как бы та самая ситуация, когда лучше покупать только дигл. И больше ничего не надо. Покупать этого будет достаточно. Очевидно, сегодня у Чингисхана с дигла летит куда интереснее и куда круче, чем, например, с того же самого М4А1 Silence. Ну что, несколько флешек. Призовой 900 долларов за первое место. Да, 900 долларов за первое, 200 за второе и 100 за третье. Саматов минус Кинг Папай и Самаркандцы вроде бы сделавшие энтрифраг, ну, почему-то э, играют дальше. Немножечко не хочется, конечно, обижать ребят, но все-таки, я бы сказал, без зуба. А больше агрессии бы все-таки стоило проявить, как мне кажется. Просто за счет численного перевеса, которым должны пользоваться непременно самаркандцы. Но теперь Кензо подрезает Гальгадота, и Джигернаут остается Вау! Минус Кензо! Там просто пиксель головы показался, и он сразу в него выстрелил. Какая же реакция! И хожен, главное, не понимает, где находится его соперник. А как же информация! Сошечки мои! Ну, Джигернаут хорош. Бесподобный клатч. Бесподобный. 6-4. Куда там пули летели у Чингиза? Без понятия. Вот без понятия. Ну, небольшой перевес сейчас сместился, конечно, в сторону команды из Самарканда. Экономика повредилась чуть-чуть у Нукусов. Но в целом не так уж и сильно. У Чингисхана вообще АВП, например. Но, но Саматов, к сожалению, свое отыграл Даже толком гранату не успев выбросить Два девайса, по сути, сейчас есть у Кусовцев И тут надо как-то на самом деле собираться И даже эти два девайса пытаться реализовать Благо есть возможности, ребята-то Достаточно амбициозные Рон Ти Джей забирает хожина. на сайт Жин отвечает минусом по Рон Ти Джей Ситуация 3 в 4 Перевес есть у Самарканда, но он номинальный Скорее, потому что этого одного игрока надо еще реализовать А вот теперь, как вы видите, Кензо Делает минус по Кингу Папаю. Далее пытается залепить еще кому-нибудь по голове. Но тут, конечно, Дигл не всегда проходит. Гальгадот. Бесподобная игра от Кинсо. Хотелось бы мне, конечно, сказать, что Гальгадот сейчас сделал бы ваншот с калаша, и он должен был бы получиться. Но что-то как-то не, не легло. Джиггернаут! Сделал два минуса, Сайджин забирает Жиггернаута, но Гайвер на точку Б пробежать успел. А, напомню, на спине у Гайвера лежит бомба. И, естественно, несложно догадаться, что эта бомба уже установлена на точке Б. И, конечно, позиция со снайперской винтовкой у Гайвера здесь, ну, куда более перспективная, нежели у Сайджина, у которого в руках М-ка. Оу! Вот это поворот! Сайджин демонстрирует, что не всегда АВП способно спасти, и ведь если был бы коллаж в руках Сайджина, скорее всего, он одной пулей просто убил бы э, своего соперника. Но ну, не получилось убить его с одной пули, зато получилось убить с одной пули у Гайвера, потому что АВП имеет такую возможность. <смех> на спине у Гайвера лежит бомба, необычно сказано а? Ну, да, ну, так как бы Наверное, это я просто смешал две фразы На плечах лежит груз ответственности, да, и на спине висит бомба Вот поэтому, наверное, так и получилось Диглы на этот раз уже у Нукуса сломалась экономика и сломалась она полностью Джигернаут с подсадки забирает э -э, Саяджина Ну, и также Чингисхана убили на коврах в общем, точку А уже можно, по сути, захватывать, и, опять же, руководствуясь тем, что у соперника диглы, ну, можно делать это чуть более широко и чуть более агрессивно, не боясь, в принципе, получить за это стопроцентные а, размены, потому что с дигла еще нужно попробовать разменяться, и не всегда это получается. Но в данном контексте, конечно, ситуация плачевная для Нукусовцев, потому что они, находясь в сильной стороне, проигрывают первую половину. И это факт, с которым нужно смириться. Восьмой раунд уже так или иначе останется за самаркандцами. Ну, может быть, конечно, Нукус покажет чудеса как... контрстрайка и выбьют, но... но шанс ничтожно мал. Ну вот Хоржин, да? Ну вот присел сюда, если кто не понимает, это для того, чтобы пробегающий сюда человека не заметил, Uh, вот этого сидящего здесь шпиона Но это все бессмысленно Опять же, по той самой причине, что В библиотеку даже и не побежит-то никто Кто бы мог знать Что в библиотеку никто не побежит Ну, Хожан уходит на сейв Я, честно сказать, конечно, не сильно понимаю Зачем он уходит на сейв Потому что, а что ему сейвить? USP? Ну, стоило бы все-таки хотя бы попробовать выбить девайс с соперника. Это было бы, мне кажется, более правильным решением, чем просто засейвиться. Ну, там. Если есть. А, хотя, да, флешка была. Может быть, сейвился ради набора гранат. В таком случае это можно еще хоть как-то. Объяснить а Сайджин вновь со снайперской винтовкой Гайвер, кстати, тоже играет на оптике Ну вот Хожину, в общем-то, не хватило Видимо, девайса Однако, однако Чингисхан Наконец-то попал И попал очень, кстати говоря, красиво и очень результативно Минус от Чингисхана по Гайверу Минус снайперская винтовка Которую, естественно, сразу подбирает Хожин И теперь две снайперские винтовки Находятся в руках у нукусовцев. Но тут раунд уже можно считать, на мой взгляд Проигранным вот прям на этом этапе не тот это раунд, который можно выиграть Потому что, ну, две снайперские винтовки Полный контроль, абсолютно э, полный, Абсолютно полный контроль дальних дистанций И вот сейчас э, Джин показывает, что это действительно не шуточка И Джагернаут падает э, Попытавшись зайти на зелень Ну и, собственно, последним остается э, Король Папай. Попай Будем надеяться, конечно, что он что-нибудь еще попробует здесь придумать Но на самом деле изобретать велосипед в этой ситуации не имеет никакого здравого смысла Нужно просто идти и сейвить Ну, минус Чингисхан, хорошо, минус Девайс, это тоже здорово, но не в данной ситуации Потому что тут однозначно 85. Сань, помнишь, чела... Да, я знаю, я в курсе, да, все, вот я в курсе. Ну, вообще, для него, на самом деле, это очень стыдно и зашкварно, потому что он, даже играя с софтом, проигрывал мне в перестрелках, когда я при этом не играл в КС хрен знает сколько лет. Обращаю внимание, я не играл несколько лет и перестреливал его с читами. Так что, ну, тут... Он сам себя-то на самом деле зашкварил этим сильно очень. Прям вот будь здоров. Чингисхан! Вот это аркадка на банан. Минус 2. Ну, конечно, дальше идти не надо было. Уж это очевидно. Идти в стан врага. Ну, не самое правильное решение при таких-то вот условиях. Но, конечно, факт остается фактом. Все-таки пошел и все-таки погиб. Дал надежду. Жесткий Саня. Ну нет, я то как раз не жесткий. Это говорит о том, что он просто нулячий. А... Я вообще ни разу не жесткий. Я и даже когда играл в КС жестким не был никогда. Больше как-то по стратегии было. Ну, то есть в плане придумать, что делать в раунде, придумать, как правильно это делать. Это про меня. А вот убивать никогда особо не получалось. Ну, не мое. Это. Не очень я меткий стрелок, так скажем. Зато стратег неплохой. Папай и Рон Ти Джей, кстати, умудрились каким-то вообще невообразимым лично для меня способом пробраться на точку Б. Поставили даже на ней бомбу и остались вдвоем против Кензо и Сайджина. Ну, ребятушки, здесь сразу два моментально подписались. Это Азот... Азот, короче говоря, и I love you что-то там. Аллах, насколько я понимаю, да, ребятушки, спасибо вам большое за подписки Кензо! ты Минус от Сая Ну, раунд проигран. Надо признать, самаркандцы его отдали. 8-6. Саня жесткий в комментировании, в хорошем смысле, но это может быть. Так. А так, да, я, конечно, не поддерживаю людей, которые играют с читами. Кому человек, играющий с читами, хочет что-то доказать, не знаю. Не знаю, дорогие друзья. Ну что, решающий раунд первой половины, ну, последний, точнее, раунд. Он особо ничего не решает, но он решает либо 8-7, либо 9-6 в пользу Самарканда. Но, в общем-то, опять же, почему он не решающий? Потому что Самарканд так и так выиграли большую часть раундов. Вот, собственно, да вот и все. Чингисхан! Ну, тут, естественно, игра на слух. Папай не успеет, не успеет Гайвер убежать. Уж очевидно, Чингисхан такое не отдаст. Ну, Папай, Опять же, еще один минус от Попай. Удается занять двадцатку. Ну, правда, конечно, перестреливаться с двумя снайперами это такое себе удовольствие. И в результате последний минус в первой половине оформляет небезызвестный снайпер. Но куской команды это Сайджин. Ну что ж, первая половина прошла. Прошла достаточно интересно. Интересно и результативно для а, команды Самарканд, потому что за слабую сторону в атаке на Инферно взять 8 и это хорошо. Это достаточно крутое количество раундов, с которым вторую половину отыгрывать будет весьма и весьма просто. Но не будем забывать, что ребята из Нукуса это не абы кто. И поэтому эта команда даже в слабой стороне еще, я уверен, потрепет нервишки э, команде из Самарканда Но пока наперед мы забегать не будем, вполне себе возможно, что я, может быть, и ошибаюсь Кто знает, вдруг у ну, кусовцев сегодня, ну, нет, нет настроения выигрывать, так скажем, да, ну, и либо просто не летит Так тоже бывает, каждый, кто играет в КС, ого, Ходжун, ну, сейчас как прилетело, гайвер Минус Сайджин Ходжин идет мстить за то, что ему прилетело на минус 72 в голову, когда он только-только высунулся. Ну, тем временем Саматов. Просто что с Саматовым случилось, я не знаю, он как-то умер. Как-то Саматов умер. Ну, что, рестарт сейчас дадут или что? Надеюсь, нет. Надеюсь, нет. А то я уже просто прибавляю победу в раунде с Самарканцем. 9-7. Привет, только в ютубе можно смотреть, а то иногда зависает. Uh, Нурсултан, можно смотреть и на твиче. Ссылочка на твич uh, находится в описании. Узбекские команды сегодня жгут на инферно затеров, Это точно. Ну, не обязательно исправлять на узбекистанские, и узбекские в данном случае тоже правильно, но тут прям, да, тут узбекистанские, потому что, ребята, мало того, что узбеки, так еще и территориально находятся э, в Узбекистане, поэтому и так, и так правильно скорее. Спасибо, админ, не за что, Нурсултан, не за что. Сайджин, минус джаггернаут, медленный, вдумчивый, осторожный, такая себе вот попыточка занятия кафтери спауна и будет ли уход на точку Б, мой любимый раунд. В исполнении атаки на карте Инферно Сейчас вы видите Мнукусова, кстати говоря, часто очень разыгрывают И это тот раунд, к которому лично мне странно, почему не были готовы ребята из а, Самарканда Амрон Си Джей погибает на точке А, но минус успевает сделать перед смертью И вот вам, пожалуйста, фраг отхоженом 9-8 а, Так вот, не первый раз нукусовцы разыгрывают подобный раунд на турнирах в Узбекистане я подмечал это еще на предыдущем турнире. Там тоже было Инферно. И там тоже они разыграли этот раунд. Поэтому очень приятно видеть такое. Джекернаут Таджик. Я его знаю, пишет Азот. О как. <laughs> О как неожиданно. Ну, ничего страшного. Все люди хорошие люди. Но бывают, конечно, исключения. Я лично не люблю делить людей на расы, национальности и так далее. Для меня все... Люди этого мира Я вот, вот с такого подхода смотрю мы ситуации, мы на ситуацию все. Мы все человеки мира Гайвер где-то умер Не знаю как Опять же, да, скорее всего, наверное, разбился Откуда-нибудь с балкона Но сам факт, что тут а, Самарканцы вновь отдают раунд Да, ну Кус в атаке Я же говорил, еще потрепет нервишки нихрена себе. Простите, я чуть не не выругался от такого хедшота, который сейчас Кинг Папай сделал. Но 9-9. Тем не менее, хэдшот красивый, но раунд он не выигрывает такой красивый хэдшот. Привет, Саня. Отличный комментарий. Удачи. Баха. Спасибо вам. Приятного просмотра. Александр Нукусской команды Ходжин. Тактик в основном он придумывает. Спасибо большое за справочку. Ну, значит, у Ходжина, как и у меня, интересный подход к карте Инферно. И... Вот он ценитель, значит, красивого. КС как раз такие стратки придумывает для своей команды. Потому что это... Вот это Хэл ТВ прыгнуло. 10-9. Саня, ты после стримов какие игры играешь? Ой, сейчас прохожу седьмой раз или восьмой, уже даже не помню. Киберпанк. Обожаю эту игру и поэтому в нее играю. А так вообще практически не играю за пределами стрима. Ну, то есть вот сейчас на стримах прохожу Ведьмака третьего. За пределами стрима ни во что почти не играю. Еще игра будет. Откуда можно узнать, когда и в какое время будет стрим? А, Нурсултон, каждый день в 18.00 стримы на канале проходят. А, так что приходите завтра в 18.00 по, по московскому времени и... Вы по-любому попадете на стрим, опять же. Ну, ну кус, ну Пытаются сыграть медленно в который раз, но, как я уже говорил, часто стратегия, которая, которая для команды, блин, так как правильно подобрать слова. Uh, стратегия, которую часто использует команда, становится очевидной для противоположной команды. И соперник таким образом начинает придумывать, как играть против такого оппонента. И вот вы видите, что Самарканд адаптируется к медленной атаке соперника достаточно неплохо. Ну, Сайя Джин 4 в 1. Я, безусловно, уверен, что Сайя Джин может сделать еще какие-то килы и навряд ли он... Uh... Убьет кого-нибудь, так скажем, да. Ну, ой, в смысле, простите, навряд ли он умрет без минуса. И да, он забирает как раз Рон Ти Джея, но только так. 10-10. За тысячу просмотров сколько платит YouTube? Ну, конкретно у меня, вообще там штука такая, цифра, постоянно меняющаяся, да, в зависимости от CTR -а и прочих всяких географических, опять же, просмотров, да, то есть географии просмотров, откуда смотрят, какую рекламу смотрят, кто-то кликает, досматривает до конца или нет, поэтому все это по-разному, но в среднем где-то 250-300 рублей за тысячу просмотров. Ладно, я спать, всем пока, Саня, удачного стрима. все волод и тебе удачи. Спасибо, что приходил, приходи еще. А Наут Минус со снайперской винтовки по Чингисхану. Чингисхан что-то немножко загулял. Не стоило бы, конечно, открываться на самом деле одному на такие позиции. Всегда нужно это делать под гранаты и с тиммейтами, потому что ну не против слабенькой команды играют э, ребята сейчас. Король Папай погибает от снайперской винтовки Саяджина. Ну и здесь у нас снова начинается прокидка зелени и двадцатки одновременно. да. То есть это говорит нам о том, что Саматов, вот этот хорошо Опять же, в пиксель попадает в голову Гальгадота. Рон Ти Джей и Джигернаут по-прежнему дают какие-то фраги. Но, правда, Рон Джей уже успокоили. Гайвер с Джигернаутом остались же вдвоем против Сайджина и Ходжина. Ну, давайте посмотрим, как ребята сумеют или не сумеют в обороне себя а, показать! Гайвер промахнулся. Очень важно было сейчас сделать, конечно, этот минус. Ну, а теперь уже а, можно ни о чем, в общем-то, и не разговаривать. Это 11-10 в пользу Нукуса без шансов. Саня, ты лучший. Бигзот, спасибо вам большое. Очень приятно, спасибо. Саня, откуда ты, бро? Я из города Обнинск, Калужская область Российской Федерации. Первый Наукоград. И по совместительству город Мирного Атома. 11-10. Нукус не хотят отдавать победу своим соперникам. И это вполне себе понятно. Надо понимать, да, что здесь этот турнир был сделан не для того, чтобы в поддавки играть. Ну и посему а, Нукусовцы борются за каждый раунд, даже невзирая на слабую сторону. Что опять же... Хочется подчеркнуть, что Ходжин, который придумывает своей э, команде э, стратегии, придумывает стратегии работающие, надо признать, да? Потому что счет во второй половине 4-2, конечно, не без труда, потому что Самарканд все-таки в сильной стороне находится, и пользоваться сильной стороной тоже нужно уметь, а самаркандцы умеют это делать. Это все, э, ну, как бы добавляет в копилочку происходящего, давайте назовем так, э, Интригу. Интрига. Вот сейчас я вижу то же самое Инферно, как видел вот на предыдущей карте в предыдущей игре, которая, напомню, закончилась со счетом 19-16. Как бы здесь, в принципе, и такой вариант тоже возможен. 11-10. Пока что перевес за Нукусом и численный перевес, правда, уже не за ними, да... То есть игроки атаки сейчас разбрелись по позициям Причем еще и видите, как они разбрелись по позициям да? То есть двое на банане, один на точке А Ну, мне, конечно, больше интересно сейчас посмотреть за э, Ходжином Потому что он будет заходить на точку Б как бы со спины И этим как бы из-за этого рискует погибнуть Гайвер Но его замечают, Рон Ти Джей, тем не менее Вступает в перестрелку с Ходжином Но все-таки отдает эту перестрелку Кинг Папай Минус Кинзо Отдается под Сайджина ситуация 2 в 2. Бомба устанавливается и успеют. Успеют. А на Твиче, увы, никто смотреть не хочет. Ну, потому что на Ютубе больше 100 сейчас человек в онлайне. Видимо, поэтому, наверное, и не хотят люди на твич идти. Потому что весь основной э, костяк онлайна находится на Ютубчике. Сайджин минус джигернаут. Гайвер. Один на один с Сайджином. Почти фаст -зум залетел. Но Сайджин здесь все-таки победителем выходит из этой передряги. 12-10. Ну, кусовцы вырываются вперед. не намного, но все-таки вырываются. Добрый вечер, а Ташкент есть команда? И сколько их? С Ташкента есть одна команда, и они уже сегодня выиграли команду Корши-1 со счетом 2-1 по картам. И прошли, так сказать, в следующий этап этого соревнования. Снайперская винтовка у Гайвера, три Фамаса и Эмочка. Всего-навсего одни дефьюз ты на всю команду, что говорит уже о не такой уж и стабильной экономике коллектива из Самарканда. Ну, а у Нукуса, естественно, там не должно быть вообще никаких сложностей с деньгами. Это, в принципе, невозможно, учитывая то, как они выигрывают раунд за раундом и... гибнут, конечно, да, но... Как известно, бай у атаки всегда дешевле, чем бай у обороны. Тем более, Ходжину, вот как вы видите, даже и покупать ничего не потребовалось. Он и с диглом справился весьма неплохо. Ронти Джей забирает э, Чингис Хана. Рон Ти Джей, кстати, увидел еще одного соперника, но в него уже пострелять не успел. Король Папай отправляется в КТ-респаун, чтобы ловить какие-то перетяжки, которых, наверное, даже, может, и не будет... Попадание через дым в голову, Кинзо, 7 хп, Кинзо спасается бегством, кстати, удается спастись, повезло, минус отца Эджина и Ходжина, король Папай. вырубает его, Кинзо вырубает, 13-10, дорогие мои друзья, Нукус продолжают победоносное шествие в атаке на карте Инферно, даже для того, чтобы просто сделать камбэк сейчас команде Самарканд, предстоит сделать огромное количество усилий, плюс сейчас нет денег на девайсы, придется играть с пистолетами, а соперники вооруженные, как я уже неоднократно говорил, до зубов, с калашами, с АВП, с ФАМАСом и так далее... Ну, тут, собственно, нужно трезво расценивать шансы, да, выиграть пистолеты против девайсов. И, конечно, выходить в аркаду в какой-то степени неожиданно для соперника, но не всегда, да. Многие соперники ждут как раз-таки, что в ходе экономического раунда будут какие-то аркадные действия предприняты. Ну, разыгрывается точка «Б». И на точке Б, к слову сказать, только король Папай. Ну, вместе с ним еще, конечно, Джигернаут. И на перетяжке еще один игрок у нас есть. Папай, кстати, забирает Ходжина. Но Гайвер погибает от Чингискана. Следом за ним и Джигернаут. Погибает. Папай. И ответочка 3 в 3. Ну и фейк, прокидка точке И, естественно, начинается переход, так скажем. да? Не, не, не то чтобы переход, а скорее заход. Перетяжка на точку Б. Рон Ти Джей, наверное, зря на самом деле показал то, что он уже здесь. Ну, бомба установлены, и удержать такой раунд — это дело техники. Девайсов-то практически нет. Ну, что там? Одна... Один автомат Калашникова у Гальгадота, ну и ФАМАС сейчас уже есть, конечно же, у Папая Ну, вот Рон Ти Джей, например, с пистолетом. Тут либо действовать все вместе, ну, либо все вместе погибать, да? И именно так и происходит. Два минуса от Саматова, один от Саяджина и 14-10 на табло. Саня, ты не добавляешь Нукусу. Я все добавляю Нукусу. Не переживайте. 8-7 был счет. Смотрите. Считаем. Первая половина. 8-7. Два раунда взяла команда Самарканд. У них становится 10. И 7 плюс 7 становится 14 у Нукуса. Так что я все добавляю. Не переживайте. Бывает иногда могу забыть, но в этот раз не забывал ни разу. Убит. Саматов, как вы можете заметить И при этом Гайвер, ну, выжил Все-таки 23 хп осталось, но сам факт, что он остался в живых Для команды Нукус это плохая новость А потери Чингисхана это еще более плохая новость Вот такие дела Тишина, просто тишина Никто не двигается, ну только Сайджин Пытается найти кого-нибудь со снайперской витовкой Нет, делишь Надеюсь, правильно прочитал Не знаю, кто такой СПЛ Стаз Когда поиграет Бухара-2 в ближайшие дни, завтра или послезавтра Ронти Джей Минус Кензо и Сайджин Последний, ну снайперская винтовка Опять же у Сайджина есть Я бы, наверное, уходил ее сейвить Я бы не надеялся на клатч 1 в 4 Но Сайджин попытается, очевидно Потому что игрок Игрок достаточно амбициозный Хороший, и именно поэтому Он как раз таки и будет э, Пытаться Саня, ты знаешь мобайл? Да, конечно знаю. Как, как можно не знать в современном мире такую игру? Да я и играл в нее достаточно долго. В свое время, правда. Это было, это было давно, но играл. Хилфигера из Бухары не знаю. 14-11. Ну, камбэк или не камбэк... Во всяком случае, нукусовцы еще пока не взяли 15-й раунд. То, что они не взяли 15-й раунд, говорит о том, что до сих пор они в теории могут проиграть эту карту. Ну, конечно, удастся ли докамбечить до этого самого 15-го раунда игрокам из команды Самарканд? Тут очень много вопросов. <laughs> Юра, Витя, куда же я без ваших шуток? Конечно, знаю таблицу умножения и, конечно же, знаю игру CS GO. Ребяточки, вы лучшие. Вы лучшие. Вот как красиво. 119 онлайн, 119 лайк. Всегда бы так. Чингисхан! Ну, я же говорю, Чингисхану сегодня, кроме Дигла, ничего в руки брать нельзя. Саматов и Сайаджин по минусу. Оп. Хорошая хаешка от Саматова. Рон ТиДжей все-таки не выжил. Но Гайвер и... Кинг Папай по-прежнему здесь. Правда, уже только Кинг-Папай здесь, потому что гайвера отправили в следующий раунд. Ну, и мне не видится здесь, конечно, возможного ретейка. Однако, если вот так будут подставляться нукусовцы, то самаркандец вполне может выиграть. Но нет, уходит на сейв, а не на сейв на другую позицию. А, на сейф снайперской винтовки уходит. Понял, понял, понял. Счет 15-10, дорогие мои друзья. Нукус выигрывают 15-й раунд, а это матчпоинт. Как известно, теперь будут либо э, 7-8, ну 56, конечно, Юр, ну ты что? <laughs> ну это же... Это же детский сад. <laughs> В общем, теперь один раунд, и Нукус выигрывает. Но либо... Не дали его п, Вот это да! Вот это поворот! Есть команда из Новаи? Нет, команда из Навои может быть и есть, но в турнире в этом не участвуют. Гальгадот! Аркада на банан, но первый минус за Чингисханом. Гайвер погибает и тут остаются пистолеты. Мы бандито ганстерито. Это, естественно, касается команды Нукус. Пытаются сейчас парняги что-то, конечно, сделать. Это уже про самарканцев. Но с такой экономикой, которая у них сейчас, будет поистине тяжело что-то сделать. Но Нукус, опять же, ошибаются. Вот они пытаются играть осторожно каждый раунд. Но не каждый раунд нужно играть осторожно. То есть, когда у соперника, очевидно, плохая экономика, нужно играть более агрессивно. Потому что в таком случае противнику терять нечего. Он сам будет проявлять агрессию, но... Рон остается последним. И, конечно, выиграть такой Рон Джею, мне кажется, не бу будет невозможно. Да? Нужно забрать четверых. Одного окей, забрал. Сколько демок еще осталось? Юр, больше 20. Рон <с> Ти <travelled> Минус Саматов. И, дорогие мои друзья, команда из Нукуса забирает 16-й раунд и становится победителями на первой карте. Со счетом 16-11. Вот так. Не очень простая каточка получилась-то на самом деле для uh, коллектива из...